Всем привет! Я вчера на на начиталась сегодня, э точнее начиталась про, э про компьютерный голос, которым я э по попыталась озвучить. Вот насколько разное восприятие. А? а мне казалось наоборот, там так уверенно, знаете, аж рычит. А Мне люди написали, все не могу, крышу выносят. Хорошо учту. Все сказанное на канале является личной фантазией автора, не имеет отношения к реальности. Автор – человек, которому не хватило в жизни котов и моря, и теперь автор везде видит море и котов. То, что я делаю, это вообще в стиле, знаете, у меня зазвонил телефон, кто говорит, слон. Откуда? От верблюда. И такая дребедень целый день. Целый день, да? То олень позвонит, то тюлень. У меня просто своеобразный взгляд на вещи, так что серьезно относиться ни в коем случае нельзя, но очень рекомендую смотреть подряд, потому что больше никто такого не расскажет. Ну, как всегда. Вы помните, что кто давно смотрит канал, что чисто методом наблюдения я увидела сочетание желтого и голубого и допустила, что это связано с кошками, с котами когда я нашла желтое и голубое на флаге, на флаге одного села, я же, конечно же, подумала, нет, ну не может быть, ну не может быть, ну не, не всегда же это так. Также с котами я ассоциировала через косвенные, косвенные подозрения океан. И вот на, находится гематрия, золото и океан, на английском «голдый Ocean с очень похожими гематриями, тут двадцатки, тут 38 число хромосом у кошек в диплоидном наборе, и тут большое число 228, кажется, сейчас по памяти снимаю, и число 19 умножить на 12. То есть 19 на 2, 38, 19 на 2, 38 и 19 на 12. И 4 раза по 20. Это то общее, что объединяет голд и оушен, золото и океан. Много двоек и 19 коты. Если бы кто-то нарисовал золото и океан, он бы сделал голубое и желтое. Да? Голубое и желтое. И теперь смотрим... Герб, самый красивый герб в мире. Вы его знаете с делением на три. Во-вторых, во голубое и желтое мы нашли. В-третьих, код страны, телефонный код страны. Да елкиш-палкиш, а! 38! 38 люди! Показалось, значит, померещилось, Да. Я просто сочиняю на ходу, и такая дрепедень целый день. Да, что там с большим соседом? С большим соседом. Крокодилы, надеюсь, уже не вызывают вопросов. Да, установлены крокодилы. А еще человек-собаки-друг, человек-собаки-друг. Это знают все вокруг, это знают все вокруг. Понятно всем, когда, как дважды два, нет добрее существа. А это странная фраза. Собака – друг человека. А чем фраза странная? Не тем ли, что человек собаке – друг? М? Дальше вспоминается мунтик, где, где щенок котенком помыл пол. Дальше, ну допустим, котенок, щенок, домашние животные – это, в принципе, должно было оказаться в мультиках. Но собака ходит по роялю с очень странной частушкой. Да? Шла собака по роялю, залезла под крышку, набила шишку, села с краю, больше не играю. Как фантазия могла прийти в голову. Это невозможно. И что еще? Псы-мушки-теры. Псы-мушки-теры и то такие э, собаки, ну, э, псиглавцы. И я слышала версию, что это рептилии. Крокодилы-рептилии и псиглавцы-рептилии. А код страны телефонный 7 э, из книги творения мы узнаем, что 7 – это число рептилий. Так что кот и пес это... Может быть, не только мультика, не только комедия. Так что, может быть, это кто-то один или это разные команды. Не факт, что они дружат, не факт, что Коты и Океан это одно, это может быть сотрудничество. Но я вижу вот смежные, смежные вещи. А также момент, который не, не замечали ранее, не замечали, что Украина связана с двойками. Но это ее связь не очевидная, она такая не на показ. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. 22 июня. В феврале месяце идет нападение. В 22 году опять-таки. В коде Украины и в коде Киева, если брать английскими буквами, есть число 22. В одном случае дважды при... 22. Два похожи на лебедя, да? Или какие еще могут быть ассоциации? Еще это может быть цифровой мир, ноль единица. Еще это могла бы быть Венера, которая также связана с морем. Вторая планета, да, от Солнца. Какие еще ассоциации с числом 2? Но они есть. Если бы кто-то отслеживал, отслеживал то может быть предугадал бы вот особенные события происходящие сегодня. И если не показалось, если не показалось, то можно предположить, что абсолютно спокойной ближайшее десятилетие жизнь на этой территории вряд ли будет, потому что двадцатые годы, Идет рифмованная двойка. Идет рифмованная двойка. Ну, могу ошибаться, показалось, значит, померещилась. Вы, возможно, мне скажете, ну и что, 22? Подумаешь, ну, два названия, тут еще сколько цифр? А, ну, могут же быть и совпадения. Допустим, могут, но что касается красивых цифр, круглых или рифмованных, или очень знаковых, как 19 коты, 23 люди, 32 зуба и так далее, тут вряд ли, потому что я проверяла гематрии многих-многих названий, взятых на латинском из Википедии, именно латинскими буквами, и только у трех, Получилось 50 в Гематриях, среди них Сириус, ах, как неожиданно, среди них созвездие большого пса, из которого светят Сириус, опять совпало. Так созвездие большого пса там двойно, два слова. И среди них Церера на латинских буквах. То есть я и в, русском, в русском языке я не проверяла. И все, больше я 50 не нашла совпадение ну может быть так что и 22 может оказаться ну вообще не случайным. О, доктор мое состояние крепчает и легчает не только котов люди не видят люди еще нигде не видят океан я надеюсь вы отнесетесь с определенной долей легкомыслия к тому что я говорю у меня сильно упрощенное суждение, да. Но как получая, получились открытия Сидика Афгана с его же слов, он пересмотрел лично несколько тысяч историй, там 7 тысяч, кажется, жизней, он перепроверял, он пробовал разные формулы, чтобы найти состыковки, соответствие. Вот так у него получилось через количество. Может быть, люди, которые предугадывают легко или находят вот связки, у них просто большая наблюдательность, и накопилось определенное количество рифмованных, похожих, смежных, пересекающихся значений. Я, честно, не понимаю, чего, ну, как понимать вот эту связь, как влияют эти числа, эти эгрегоры на жизнь в стране. Не знаю, я просто наблюдаю, что 38. Вижу то, что показываю. Как всегда, очень приветствуются комментарии, ваши мысли. Число собаки, если брать не репсильную, а млекопитающую собаку, это 39,78 по количеству хромосом. Все, что я об этом знаю, попсиглавцам пока что не искала. И семь, это по версии указанной книги, скорее рептильное число, так что э, связка ведущая напрямую к собакам, скорее вот, вот такие фильмы, как «Шла собака» по роялю и псы мушкетеры. Но, может быть, показалось. Да, на Яндекс Дзене меня вообще система видеть не хочет. Без причин я просто ничего не могу там загружать. Я попыталась сделать статью с галереей картинок, которые нашла. У меня ничего не вышло. Сейчас буду искать другие варианты. Думала, на Рамблере сделаю. Нет. На Рамблере тоже. Короче, не знаю, что делать. И обратите внимание, я не комментирую находки в какую-то хорошую или плохую сторону. Я просто показываю, что нашла. Может быть, это совпадение. А может быть, мы живем в мире, где попросту невозможно соврать. Или невозможно соврать по-простому. Или это подогнанные цифры. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.